Так, так, так. Что-то я не увидел фотографии, которую я просил тебя поставить. Ну ладно. Ладно. Так. Суд завтра у Барабаша. Давай тогда да. расскажи про это. Завтра, в 12 часов дня, в Тверском суде состоится вынесение приговора по уголовному делу о референдуме в отношении журналиста Соколова Александра Известного, публициста Юрия Мукина и подполковника ВВС Кирилла Барабаша журналисты и инженер Валерия Парфенова. Им запросили 4 и 4,5 года тюрьмы. Вот э, при, можно, при, мы приводим здесь текст выступления Александра Соколова с последним словом на предыдущем суде. Безответственность правоохранителей перед обществом и смещение вектора подчинения с интересов граждан на требования закона на требования начальства также приводит к деградации госслужбы. В результате госструктура начинает способствовать Способствовать или сама выполнять роль того зла, с которым по идее призвано бороться. Это мы видим на примере нашего дела, когда группа правоохранителей под предлогом противодействия экстремизму сама оформилась в экстремистское сообщество, сама совершает тяжкое экстремистское преступление по воспрепятствованию референдума путем фабрикации уголовного дела и пытки тюрьмой. Причем экстремизм этой группы прогрессирует. Нынешний режим в России часто использует либеральную, патриотическую или просоветскую риторику в целях, мягко скажем, воздействие на массовое сознание. Обвинительный приговор против э, ИГПР ЗОВ заставит полагать, что это в реальности полицейско-олигархический режим, грубо антидемократичный, антинародный и антисоветский, достойный от кровавого рас, э, расстрела Верховного Совета и защитников Конституции в октябре 1993 года. И так началось все с ликвидации совершенно мирного незаконного движения Армии воли народа, добившегося единственной цели по проведению референдума. По своему вопросу заканчивается все ликвидация самих участников референдума. Речь идет именно о ликвидации, то есть спор говорить о дополнительном злодеянии организованного преступного сообщества к тем, что уже упоминалось выше. Покушение на убийство, так как Кирилл Барабашу камеру на двенадцать с половиной квадратных метров подсадили человека с туберкулезного корпуса матросской тишины. Валерий Парфенов за два года тюрьмы уже полностью ослеп на один глаз. Зрение второго продолжает падать. Юрию Мухину собираются дать 4,5 года тюрьмы, прекрасно зная, что он инвалид сердечник перенесший клиническую смерть и тяжелую операцию. И свои почти 70 лет может просто умереть в тюрьме, где, всего, где всем глубоко наплевать на свое здоровье. Это именно подготовка убийства, медленного и подлого убийства мысли полицаем патриотов России. Ну что ж, я, наверное, выражу солидарную позицию, если для того, чтобы народ России скорее осознал свое право как высшего источника власти не только выбирать, но и оценивать работу своих избирательных слуг, нам суждено быть принесенными в жертву. Пусть так оно и будет. Власть должна быть ответственной перед народом. Да, но я тут с одним только не согласен тезисом, что если получается так, что каких-то людей приносят в жертву общественным интересам, пусть так и будет. Я против этого, я всегда против этого Я всегда за то, чтобы давать отпор Когда кого-то хотят принести в жертву Общественным интересом Как правило, этим занимаются такие конченые уроды Которых в пору самих приносить в жертву Причем прям публично Поэтому парни этих и мне жалко и как человеку, и по-человечески, и, так сказать, по политическим соображениям. Потому что, естественно, люди, которые требуют референдума и требуют э, реализации народа, его права, э, которое записано в Конституции, они, они безусловно, право. Да? Так что я прошу всех, кто может, из наших прибудьте завтра во сколько в 12-й 12, да, Тверской, суд. Тверской суд, такой поганый, да, там будут приговор неправосудный выносить, поэтому прибудьте, пожалуйста, поддержите там мужиков, настоящих мужиков. Еще одно маленькое объявление по поводу нашего соратника, представителя партии националистов Константина Филина. Завтра в Мосгорсуде будет проходить заседание по апелляции о незаконном задержании его на прогулке свободных людей 2 апреля. Это произойдет в 14.40. В нос э, в кабинете 212. Так, так что все, кто слышит нас, придите поддержать Константина. Он настоящий борец. Так. Там вчера наши соратники, не только наши соратники, провели пикет в Санкт-Петербурге. Вот как раз фотографию вы не поставили, да? Ну, давай поставим завтра эту фотографию. Это, там оформили повестку Путину в Гаагу за Украину, Грузию. В общем-то, очень хорошо э -э, люди себя проявили. Здорово. Тут вот вопрос знает Мальцев покатит, что кота назвали женским именем Бася. Ну, никакой, не женское имя. Просто у нее в паспорте у этого кота написано, и не я его так назвал, Базилевс. Ну я как то не мог кота называть Базилевсом, да? Тем более от Базилевс произошло имя Вася. Ну и как-то так я подчеркнул, что он просто не просто Вася, да, он Бася такой Базилевс такой. Ну это конечно шутка обычная. В общем, ну есть женское имя Бася действительно, но это в общем-то не женское имя, производное от Базилевс. Да, и вот Алексей Лебединский, который профессор Лебединский, опять себя проявил молодец, то есть он постоянно что-то зажигает, кроме песен, и он считает, что падение режима президента Путина может произойти при создании в стране некой освободительной организации. Да, вот и Он пишет, я надеюсь, что появится какая-нибудь либо международная, либо внутрироссийская маленькая насильственная террористическая организация, террористической мы ее назовем с точки зрения правительства Путина, ну да, то есть мы считаем, что уже появились, потому что у меня в списке экстремистов и террористов есть, да, организация по сути есть, так что... Нормально. В общем-то, он абсолютно прав. И вообще очень много сейчас разговоров идет об осени, о том, что э, спецслужбы сейчас посещают много э, противников действующего режима и просят э, на осень затихариться. То есть для них очень важный момент, чтобы, э, ну, чтобы люди какие-то соскочили, потому что с ним, естественно, будет разогрев бешеный совершенно. Вот, Точно мы увидим в сентябре, как все начнется. Я думаю, что безостановочно пойдет. А Уважаемый когда Вячеслав Вячеслав, вы нашу последнюю надежду берегите. Ну, прекратите, какая последняя надежда? Так вообще даже... Говорить нельзя ни в коем случае. Какая последняя надежда может у русского народа быть у такого огромного, да, у такого умного, да вы чё, да и у всех народов России, которых столько. Какая же может быть последняя надежда Прекратите, всегда? Свят мест пуст не бывает. Тодорковский прогнозирует тяжелые времена в случае победы Навального. Ну, вообще в любом случае будут тяжелые времена. Мы это понимаем. Поэтому в случае победы, не в случае. У Навального единственный вариант победить, у него нет ни одного шанса победить на выборах, потому что все перерисует. Победа Навального возможна только после революции. Вот так это возможно. Поэтому в любом случае это тяжелый вариант. Вот россияне нас судили за перепост карикатур на Иисуса Христа. Вот за оскорбление чувств верующих, он был признан виновным, 50 тысяч рублей штрафу схлопотал. И это уголовное, уголовное деяние, понимаете, это то же самое, за что пусть и судили, только их посадили, законопатили, а ему, слава богу, всего 50 тысяч. Вот там свидетелем Попик выступал, вот это... Настоятель князя Владимирского храма Андрей Дубровский. Такой Дубровский, спокойно, я Дубровский. Так вот, этот священнослужитель заявил, что расценивает карикатуры как кощунство, провокацию и оскорбление чувств верующих и сослался на догмат 787 года вселенской христианской церкви, что почитания – это очень важный элемент, а вот этот человек как-то иконы не почитает, понимаешь, то есть ну что же, мы скажем такой инквизиционный процесс, вот когда я писал в свое время да курсовую по вопросу инквизиционный процесс в России то я не думал, что я пишу о будущем, я думал, что пишу о прошлом. Ну, хорошо, что человека не сожгли в избе, да, а всего лишь 50 тысяч рублей штрафу нарисовали. Но это вообще о чем? Куда мы скатились? То есть мы всегда гордились, кстати, совершенно зря, что в России не было инквизиции. Конечно же, была. И вот она появляется снова, эта инквизиция. Снова, за бошки надо отшибать просто. Понимаешь, вот за такую фигню. Просто, сразу. Причем это да нарушение прямой конституции. Да это там, нарушение это вообще будет. всего. Это нарушение прав верующих, неверующих, свободы совести. Что хотим вот в этом отношении, то и делаем. Мы в праве распространять любую информацию, вправе эту информацию любую получать. Да, если которая не является там не направлено на возбуждение чего-то, хотя и это херня, потому что кто, кто это будет решать, это вот эти вот полуграмотные, которых набирают жирные такие ублюдки с татуировками на ногах, да, которые там дают какие-то заключения по фразам, что вот здесь вот он имел в виду, вон что этот злодей такой». Так, есть, да. Известна причина массовой драки военнослужащих в поселке Елань Свердловской области. Это 473 окружной учебный центр в Елане, где, помните, тувинские контрактники дрались значит, с местными какими-то военнослужащими. Оказывается, один из этих контрактников разбил голову офицеру Араквину. И после этого началась, в общем начался замес. И в Министерстве обороны отказываются, что это была там массовая драка. Рассказывают, что это так бытовая какая-то ссора была. Ну, в общем-то, все понятно, что происходит в армии. Представляешь, контрактник, то есть, ну, там, я не знаю, солдат, сержант, кто он был. Капитан потребовал у него брать кроссовки в тумбочку. Он заразбил ему голову убывальник Прелестно. Просто прелестно. А под Питером с полигона украли опытные образцы техники. Ну, тоже хорошо, видишь как. Причем, ты знаешь, если это было раньше показано только в фильме День выборов первым фильме, когда они какой-то уволокли чемоданчик спецсвязи правительственной, потом звонили, звонили, помнишь, накурились, а наши звонили, говорят, это, это Ливия, да, вас будут бомбить и езжайте в Боливию, помнишь, вот приблизительно такое же устройство, а вернее, несколько таких секретных, там каких-то супер-пупер устройств украли с этого полигона. Ну, в общем вот все абсолютно как в фильме. То есть, там какие-то, значит, это инженерно-испытательный полигон, и там какие-то были образцы военной радиотехники. То есть, они секретны, поэтому не говорят, какие ну, и кто-то я думаю, что просто разобрали на запчасти, ну, или продали там по кусочкам куда-то. Так что нормально. А в Финляндии пропали приехавшие собирать ягоды украинцы. Да, кстати, ну, насчет пропавших вот этих ради... приборов, товарищ у меня один... Я не буду его фамилию называть, Саратове известный. В общем-то, он и военным был, и депутатом был. И вот он рассказывал мне такую историю: что когда Яцков попросил военных, чтобы они там прислали какие-то танки, чтобы в Парке Победы поставить, но они до сих пор стоят. Ну и прислали там какой-то Т-80. А он сам танкист профессиональный человек, ну или какое-то имел отношение, уж не, ну, инженерный какой-то образование военное полковник, все он залазит с танками. видит там какой-то секретный прибор, который там просто не может находиться. Тоже вот связан с радиотехникой. Он позвонил и говорит: что делать-то? Ну, а эти все уж умотали, все нормально. Они говорят, да ну размолоти его там на месте, разбей, а мы его спишем. И он его расколотил, этот прибор прям в танке, и все. Так что он там так, наверное, и находится, только в разбитом состоянии. Это... К вопросу о том, что если бы этот прибор кто-то там я не знаю, сфотографировал, да потом бы сел за измену родине, потому что там что-то рассекретил. Понимаешь, вот весь маразм вот этого совка, он а так и остался. Там с полигона уносят что хочешь вообще. Не то, что там сфотографировать или какие-то сведения получить. Можно сам прибор унести, можно все приборы унести. А за бутылку еще тебе до дома довезут. Понимаешь? А если какой-то там Нарисуется человек непонятный Случайно, да, с этими делами То все, его посадят навсегда За Шпионаж там, я не знаю, за счет В Финляндии пропали приехавшие собирать ягоды украинцы Да, ну, их уже нашли Этих украинцев, в общем-то Они поступили правильно Понятно Поделились, так скажем, пополам. Половина уехала обратно на Украину, решили, что там нечем делать. А другая половина решила остаться там навсегда. Просто поэтому они ушли от своего первого нанимателя. и То есть, одни уехали сразу, а другие остались. А такой шухер был серьезный. Там полиция бегала, искала. Представляешь, люди пропали чуть ли. Наверное, думали, что Финляндии захватили и отправили в рабство. Ну, и там не Россия, в конце концов. Хотя тоже, ну, кто знает, Россия там рядом. Может и такой в Финляндии случится. МИД Украины рассказал, где находятся пропавшие в Финляндии украинцы. Ну да, вот он рассказал, что нашлись. нашлись и В Китае произошло землетрясение. Ну, предположительно 7 баллов. 13 человек, пишут, погибли. Гораздо больше, конечно, погибли. 175 получили травмы. Несколько сот пропали без вести. И обрушился оказывается, отель с двумя тысячами постояльцев. Сейчас завалы разбирают. Так что там точно не 13 и не 15 будет. И вот, пишут, уже возросло до 19 число жертв. И Россия готова помочь Китаю в ликвидации последствий землетрясения. Ну, вот никак не обойдутся, конечно, без Путина с ликвидациями последствий. Так что, а вот на, на это самое э, по поводу ликвидации последствий, конечно, лучше э, Путину не Китаю думать, да, помнишь? Как-то, когда он там этот кабель включал в Крым, четвертый там или третий какой-то, он заявил о том, что теперь отключения света в Крыму не будет. Мы сказали, будет, и тут же через день отключили. Но мы сказали, что это не последнее отключение. Мне все писали, что я вру, что там такой объем электроэнергии подается, что там можно еще два Крыма прокормить. Но мы вот не поверили и говорили, что будут отключения. Ну, по многим видели мы показателям, да, и оказалось, да, вот сейчас снова включили график временного отключения, включили график временного отключения, и произошел конец света в Крыму, да, вот из-за жары, говорят, теперь значит, вот отключили электроэнергию, ее так веерно отключают в Крыму, а также отключают ее в Краснодарском крае. Вот пишут отключат, но уже нам написали, что отключили. В Краснодарском крае для того, чтобы перекинуть в Крым. То есть там вот такая ерунда странная. А может по ходу дела они еще и китайцы таким образом? Я думают? не знаю, вот для меня тоже загадка. То есть электроэнергии в России больше, чем достаточно. Саратская область области одна производится 4 раза больше электричества, чем может потребить. И абсолютно недалеко. Не до Краснодарского края там и такие кабеля, такие трансформаторы. Где электроэнергия? Я не могу понять, куда они ее девают. Путин же пообещал помочь китайцам. Не, монгольцам. За... Это очень большая загадка. Представляешь, Дальний Восток сидит без электричества, Крым сидит без электричества, теперь еще будет Краснодарский край сидеть без электричества. Вопрос: куда дели электричество? Странно вообще, кто-то вот у нас же масса людей, которые там работают в, в, в системе электроснабжения, вы нам разъясните, мы ничего, честно говоря, не понимаем, потому что знаем, что Советский Союз систему строил общую и электричество можно совершенно смело перекинуть хоть из Москвы на Дальний Восток, в любую точку России можно перекинуть электричество из любой точки России. Ну, так устроены. Сети, электрические сети это называется. Понимаешь? Ну, вот почему этого не происходит, мы не понимаем. А приплывший в Крым на батуте, украинец рассказал подробности своего трехдневного плавания. Да, человек унесло, он уснул на батуте. Я думаю, пора собирать книгу дураков, да, вот такой образный, туда записывать такие случаи. Ну, слава богу, ему повезло. Он уплыл на батуте и приплыл в Крым. Ну, хорошо, его там не арестовали, не посадили в тюрьму. В общем-то, три дня он прожил на этом удобном батуте. И потом его нашли на катере какие-то уже у берега крымского пограничника. Он сказал, что мимо него проплывало много кораблей. Он там махал, кричал, но они как-то не реагировали. ну Думают, что человек плавает там на этом батуте. Молодец. И вот несанкционированный детский лагерь э, в Фаросе, в Крыму э, горел недавно. Да, 360 квадратных метров пожар. Находились там 49 детей. Ну, вроде говорят, что все нормально закончилось. Ну... То есть теперь будут, наверное, жить в палатках, как, в общем-то, пионеры 30-х годов. Ну, слава богу, хоть так, да. Потому что мы в последнее время получаем только сведения о сгоревших дотла. 9 августа произошло обрушение мансардной части горячего здания на Таганской площади в Москве. Ну, сегодня горит, я так понимаю, пожар продолжается, и там принимает решение, поднимать ли вертолеты, тушить там на Каганке это здание или не поднимать, а вот в, возле Горьковского поселка в Волгограде два спецпоезда тушат пожар, то есть у нас там, там в Москве вертолетами, здесь спецпоездами, в общем, все бросились тушить пожар. У нас так, половина России, это мы уже давно отметили, заливает а Половина в этот момент горит, и ни в том, ни в другом случае никакие, так сказать, профилактические меры не имеют значения, ну, потому что они только на бумаге, есть профилактические меры, поэтому было бы жаркое лето, да, сейчас бы торфяные болота уже горели, ну, то есть, все было бы как, как положено, это, слава богу, что лето холодное. Мужчина зарезал врача Мурманского областного онкологического диспансера. Вообще, как бы очень мало информации по этому поводу. Но, как правило, онкологов убивают больные. Да, потому что в России почему-то считается, что больной онкологическим заболеванием должен загибаться, мучиться и так далее. То есть, ни в одной стране мира этого нет. В любой стране мира он имеет право на обезболивание в России, это категорически запрещено, да, все, что связано с наркотиками, это страшные дела, поэтому врачи всего этого боятся, больные мучаются, и единственный путь облегчить страдания больных, это катапультировать в голову. так что надо не врачей резать, конечно, диспансеров, в чате человек спрашивает. Вячеслав, не помню, где лазил в инете, меня удивил Яндекс.Директ. Он э рекламировал сайт 5, 11, 17 По <сíck> <сíck> Походу перебегает к нам. Классно. Слушай, молодцы. <сíck> <сíck> То есть, там, там тоже есть. <сíck> <сíck> Очень хорошо. Вот Меня спрашивает, Слава Славович, что мыслишь о удальцове. Ну, что я мыслю? Прежде всего, нужно удальцов услышать, что он сам о себе мыслит. А потом как-то можно что-то комментировать. Нужно вначале услышать человека. Я, в общем-то, надеюсь, что он, так сказать, будет в помощь революционному движению в России. Появилась видеозапись страшного ДТП в мытищах, где водитель врезался в толпу пешеходов. И вообще... Вчерашний сегодняшний день ознаменованы врезанием в толпу пешеходов. Вот в Мтищах, в Стокгольме, пенсионерка 84-летняя перепутала газ и тормоз. И въехала 9 человек, пострадали, в толпу заехала. Врезалась в толпу военных в Париже. Утром сегодня автомобиль. И, в общем-то, я так понимаю, что уже было заявление о том, что это возможно террористический акт. И ну, в, в, в Париже еще и как-то все нервные там булочник начал стрелять в покупателя. Представляешь, сказал, что покупатель неадекватный, выстрелил в покупателя, сел на скутер, уехал, когда его поймали, он сказал, он был неадекватен. Нормально, да, ну, народ, видишь, как-то приштыривает очень сильно, то ли это небесные все эти явления, которые происходят, астрономические так влияют, то ли жара в Европе и там холод в России, ну, в общем-то, не знаю, с чем это связано, но что настроение людей, в общем-то, как бы разогревается, да, это совершенно очевидно, то есть люди ведут себя как акулы. В теплой воде. В Пакистане смертный подорвал военных. Есть погибшие. Да, раньше, когда я это читал, ну, я думаю, ну, Пакистан там... Ну, это Пакистан, да. И там такое... В общем-то, это норма, да. А сейчас, ты знаешь, я как-то под другим углом зрения читаю после того, вот когда этого на вас Шарифа, премьер-министра, Верховный суд уволил за коррупцию. Отстранил от должности в Пакистане. Пакистан для меня уже страна, которая на одну ступень, по крайней мере, выше путинской России. Я уже по-другому это воспринимаю. Не как должное, что там взорвали. Ну, То есть это эксцесс. Потому что ну в России тоже взрывают. Мы как-то вроде... У нас как-то по-другому взрывают, да, как-то не так взрывают, мы как-то более цивилизованные. Но вот я хочу всех огорчить, мы менее цивилизованные, у нас не увольняют за коррупцию премьер министра а тех людей, которые выступают против коррупционера премьер-министра, сажают в тюрьмы. Да? так что у нас совершенно очевидный Вова-коррупционер и ничего, да. А взрывают точно так же, как в Пакистане. Вот тут ну, наш зритель в чате спрашивает. Вячеслав, как будете решать вопрос с богатством патриархов? Ведь верующие поднимут бунт. Я тоже верующий, но вижу, как они тоже погрязли в коррупции. Верующие бунт. Да верующие, особенно те, кто там во всякие... Синодальные там советы входят, они меня и трясут, эти верующие. Там говорят, одни там педики, говорят, там, называют там подпольные клички этих монахов. Очень негодуют по этому поводу, знают у кого какие богатства и, и готовы уж, уже все переголосовать, грубо говоря, да, и подбросить монетку, как положено. Потому что патриарх Русской Православной Церкви избирается по жеребию. Гундяев не был избран по жеребию. Поэтому что? О чем речь? Такой нафиг Гундяев? Он никакой не патриарх. Какой он патриарх? Ну, патриарх? Да, назначенный патриарх Путиным. Что за фигня такая? У нас два варианта, так сказать, иерархических. Да? Один тот, который ввел еще царь Петр I, да, когда он глава церкви. Не вопрос, если будет царь. Пусть будет главой церкви. но У нас же нет царя. А значит, патриарх избирается по жеребию. Ну, ради бога, давайте изберем по жеребию. Я думаю, что никто из верующих, помилуй Бог, даже и слова не скажет. Они что, не понимают, что там сидит дяденька, назначенный государством. Боевики Талибана в Афганистане освободили 235 заложников. Да, ну там, видишь, произошла ситуация, 5 августа убили они вместе с ИГИЛовцами 50 человек в этом селе, вот, и, а теперь 235 освободили в результате переговоров, и когда наши востоковеды всякие говорили о том, что талибан с ИГИЛом, антагонисты будут биться насмерть, а мы говорили, что нет, наверное, так не случится, то, наверное, видишь, мы как-то право оказались. Сейчас они работают как правая и левая рука. Ну, по крайней мере, вот в том регионе. Да? В Нигерии Бог харам убили 30 рыбаков на озере чат То есть, до этого, совсем недавно была информация, убили геологов Помнишь? А теперь вот убили рыбаков. То есть у них как-то они заточены на массовые убийства. И таких товарищей в Ираке 27 причастных к резне на авиабазе. А, помнишь, когда они там кадетов полторы тысячи убили и видео это даже разместили. Их приговорили к смертной казни. Причем 25 обвиняемых освободили, так как вину не доказали, а 27 теперь казня. То есть там нет варианта такого, что кого-то в тюрьму, там либо свободен, либо к стенке. То есть, ну, понятно, что в Ираке там как-то это, наверное, нежелательно, чтобы в тюрьмах сидели. Там как-то. Они не хотят, чтобы было много тюрьм, не хотят, чтобы было много там народу в этих тюрьмах, потому что в любом случае это они будут плодить свою оппозицию, своих противников таким образом. То есть, они либо отпускают, либо к стенке ставят. Видишь? Третьего не дано. А Катар упростил визовый режим для российских туристов. Да, видишь, как хорошо-то. Путин договорился-то как. Да, то есть, я понимаю так, что в Катаре нет сейчас никого. По крайней мере, все арабские страны бойкотируют. И вот, Хоть, хоть так, хоть, хоть кого-нибудь. А арабские авиакомпании, вот в частности, флагманская, саудовская, Аравия, авиакомпания сауд Airlines, она ввела дресс-код по одежде для пассажиров. Но мне кажется, там всегда так было. То есть, Женщины наряды должны носить закрывающие руки и ноги, а нельзя слишком обтягивающие, прозрачные, а мужчинам нельзя надевать шорты. Не знаю, почему шорты нельзя, а бриджи. Вот шорты нельзя бриджи, как они с линейкой будут, Кто, у кого там длинные, короткие. Коленки, по их мнению, женщин сильно возбуждают мужские. Турецкий министр обещал ответить на запрет ввоза помидоров в Россию. А, то там тоже ответ Чемберлену такой. Насчет помидоров я вот так и не понял. Нам никто не, не, не объяснил, почему они так заточились. То есть Путин сдает туркам все, ну кроме помидоров. То есть, не знаю, с какие помидоры он бьется, за свои или, или там, за турецкие. Но вообще это смешно очень получается. То есть из-за этих помидоров они друг друг готовы перерезать. То есть газовые трубы давай строй, там воевать в Сирии, там бомбить курдов, что хочешь. А вот помидоры нельзя вывозить в Россию турецкие. Почему? Почему у Путина боязнь помидоров, помидотоматофобия? путин Путина да, помнишь, как? Главный сеньор помидор. Да, да, да, да, как этот. Гиви, ты помидоры любишь? Кушать? Да, так нет. Так и здесь, помидоры так не любят. Минздрав Турции опровергает сообщение об эпидемии в стране вируса коксаки. Ну, не знаю, конечно, опровергать. Что же он скажет, у нас вирус, не надо, не надо сюда ехать, как в блефе. Да? Конечно, говорит, да нет тут ничего, ну, поболеете чутка, так немножко. Но я не рекомендую ехать в Турцию, точно. Вот в чате тут люди делятся информацией, которая к ним пришла по поводу заявлений... Ким Чен Ына, что он якобы пообещал нанести удар по военной базе. Ну, мы поговорим сегодня об этом. Россиянку избили в турецком отеле из-за фотосъемки. То есть, такие там эксцессы тоже происходят. Нельзя снимать. Там специальный человек, который снимает в отеле. То есть А ты не можешь снимать, поэтому избили. А Лавров заявил, что представители ИГИЛ распространяются по всему миру. Вот такое он сделал заявление про ИГИЛ и приехал в Индонезию, подтвердил близость позиций, по большинству проблем, и все это полная чушь, с единственной целью приехал Лавров в Индонезию чем нибудь продать. Понимаешь, то есть Лавров, помимо того, что он является, как это сказать, внештатным, министром пропаганды, да, там и, и много других, он еще является внештатным министром торговли, он еще ездит по миру и пытается всем что-то продать, обрати внимание, Путин тоже с этими целями разъезжает по миру и пытается всем что-то продать, а еще и Лавров. Ну да, такие коммерсанты. Маккейн, Россия более опасна для Запада, чем ИГИЛ, заявил, ну в общем-то это совершенно очевидно, это то, о чем мы говорили, пытались донести с 2014 года, там, когда ИГИЛ появился -то летом 2014, да, и мы пытались донести, что гораздо опаснее путинская, не просто Россия, а путинская РФ. Россия абсолютно безопасна для мира, если не будет путинской власти. Абсолютно безопасна. Американская разведка заявила о создании КНДР ядерной боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Ну, не знаю, насколько можно верить американской разведке. Я бы вообще разведкам не верил никак. Потому что, ну, ну, разведка выполняет определенный заказ Министерства обороны. А Министерство обороны стремится к чему? Как любая система стремится распухнуть от денег, от должностей и так далее. Поэтому... Разведка так и должна говорить. Не, я вполне допускаю, что у них есть боеголовка для межконтинентальной континентальной баллистической ракеты, но это такая же боеголовка, которую они ставят и на обычной не межконтинентальные, а легкие баллистические ракеты. То есть, ну, это не термоядерное, а ядерное оружие. Поэтому, в общем-то, тут что пугаться. Ну, конечно, у них какая-то есть боеголовка, но точно не термоядерная. Никак они ее не всунут туда. Это я вот могу об заклад биться с кем угодно, что не всунут они в баллистическую ракету, в их баллистическую ракету, не всунут термоядерный заряд, потому что он огромный должен у них быть. У них нет технологии создать маленький заряд. Пока нет. Член Сената США считает, что политика изоляции КНДР не работает. Не, ну как не работает? Вот представляешь, вот этот демократ, член спецкомитета, верхний палат по разведке, как он, Дай, Дайн Фейстайн. Да, вот ну, что-то впервые я вроде слышу. Или, может, слышал, когда имя его. Но что я могу сказать? Конечно, работает. Ну, представьте, там жрать нечего, овса нафиг нет. А еще раз, и еще санкции, еще обрубили. И китайцев заставили там что-то не давать. Но они же не могут там камни есть, да? Там, в этой Корее. они сделали горнолыжный курорт северный из камней. Да? Но они же не будут эти камни есть, правильно? То есть, им надо что-то одевать. но это они ладно там как-то сами... Могут, хотя тоже да, хлопок какой-то они должны приобрести, там что-то еще и так далее. То есть еду какую-то должны купить, какие-то худо-бедные медикаменты и так далее. То есть масса вещей, которые они не производят, и поэтому они должны эти вещи покупать, а их нет. Поэтому, конечно, действует. Действует и подтверждение тому, что действует заявление Ким Чен Ина, что он нанесет удар, как в том анекдоте, помнишь, когда <смех> я опять слов из песни не, выки... не выкинешь там с матерными словами, извиняюсь, помнишь, когда За зайчик, лисич, ну там вот этот, в зоопарке это еще, советского периода там был детский сад, так называемый, ну там маленьких, там волчонок, там лисенок, зайчонок, там медвежонок, они там все вместе, ну, пока еще маленькие друг друга не едят. И вот, значит, зачем говорит, а мне мама морковку принесла. Вот. А, лисичка, говорит, а мне маму крылышко куриное принесла, волчонок, говорит, а мне мама село барашка принесла. А медведь нечего сказать, у него мама валяется в берлоге, лапу сосет. И он, а я, а мне, а у меня. А им всем пизды дам. Вот, вот это то же самое, что Ким Чен Ын заявляет, понимаешь? То есть, он больше ничего не может сделать, но зато у него есть ядерное оружие. И я так понимаю, Вова недалеко от него ушел и от этого медвежонка тоже. Так вот, Тиллерсон заявил, что Ким Чен Ын не понимает язык дипломатии, надо же, вот, вот наконец-то дошло. Ну, хотя, когда мы говорили, что Ким Чен Тиллерсон говорит, что надо немедленно договориться, помнишь, что я тебе сказал? Что это крайняя степень, накалывать дальше будет жоп с ручкой, потому что, ну, это, это, когда дипломаты начинают говорить такими э, категориями, вот такими умиротворительными. Это значит все. Это они доведены до крайней степени кипения, и дальше будет вообще все очень плохо. И вот Трамп заявил, что новые угрозы КНДР в адрес США могут быть встречены невиданным огнем и яростью. И за это, конечно. А, ну еще он сказал, что США самые мощные державы в мире будут всегда. Ну, тут с этим можно поспорить. Насчет всегда, да, никогда не говори никогда, <свят> и никогда не говори всегда. А вот Маккин раскритиковал Трампа за голословные, как он считает, угрозы в адрес КНДР, то есть он подначивает Трампа самым натуральным образом. Он не говорит, ты зачем там обещаешь ломануть там огонь против э толстого, да, э это там против мира и человечности и так далее. Он про это не говорит. Он говорит, ты просто так языком шлепаешь, а не, а не стрельнешь. Ты не стрельнешь. Понимаешь, вот. И это подначивание, с одной стороны, в общем-то, Трамп достаточно решительно уже настроен. Это видно. И Тиллерсон, который но является наверняка одним из самых главных его советников, потому что он госсекретарь. Может быть они и спорят, может быть там нет единого мнения, но он все-таки госсекретарь, и они общаются наверняка каждый день хотя бы по телефону. И у них есть общая точка зрения. То есть есть может быть там какие-то вкрапления, этот вот это не поддерживает, это это, но в общем-то они согласны. И тут еще Маккин говорит, а, а вы нифига не прыгнете. Как в том говорите, ты с моста не прыгнешь. Да ну нафиг. да, Вот так и здесь. Так что Трамп может с моста прыгнуть, если все будут активно его к этому подталкивать. С одной стороны, демократы, видишь, тоже говорят. Ничего не действует на эту Ким Чен Ына. И Трамп даже не действует. Ну, а вот Ким Чен Ын. Заявил Маккейн, что Ким Чен Ын сумасшедший, но он не готов переступить грань. И вот тут я абсолютно не согласен с Маккейном, потому что нужно договориться так сказать, о категориях, да? что мы подразумеваем под сумасшедшим, да? Какие, так сказать, какое наше понимание? Надо договориться о дефинициях. Да? Что такое сумасшедший? Ну, если просто он понимает, что человек, который чем-то отличается от всех остальных, но не до такой степени, чтобы да, но это не сумасшедший. Он, я так понимаю, что он не имел дело с сумасшедшим, даже когда сидел там в вьетнамских тюрьмах. да. Но у сумасшедших готов что угодно сделать. Ну, если это реальный сумасшедший, он может сделать все, что угодно. Поэтому нужно понять, реально Ким Ченын сумасшедший, если он реально сумасшедший, то, конечно, его надо устранять. Если он просто выпендривается, ну, тогда, наверное, он не пойдет до конца. Но нужно понять, вот, вот это очень тонкая грань. И здесь, конечно, должны сработать э, те спецслужбы, у которых есть аналитики, психологи, там целая куча всего, хотя и это. Честно говоря, не работает. Тут какая-то должна быть ну, интуитивный какой-то подход. Но, ну, смотри, какие цели, цели будет преследовать Трамп. Или он захочет свой имидж не уронить или да, сохранить мир. Да цель Трампа, целью Трампа пофигу. Самое главное, цели Ким Чен на какие. Они же вообще непонятны. То есть, если папашка-то его там навыпендривается, ему раз что-нибудь откатит, он раз успокоится. Там все было понятно. Да? Если дедушка тоже был понятен, он там впереди всех, он там за мир, дружбу, жвачку, он там Ленин наших дней. Там тоже все было понятно, что он хочет. Он хочет быть Сталином и Ленином наших дней в одном флаконе. Ну, как бы... Не порицается это, да. Ну и тот второй вариант не порицается, то есть, здесь же непонятен человек. А если человек непонятен, а если он непредсказуем, завтра он может чего угодно выкинуть. Не факт, что он по Китаю не долбанен. да? Ну, скажет, вы что же мне там овса перестали давать, казы. А КДР разрабатывает планы. Нанесение ракетного удара по американскому острову Гуам в Тихом океане. Да, то есть это вот командование вооруженных сил Северной Кореи об этом официально заявило, что вот по Гуаму и лупанем. Как-то, ты понимаешь, слишком все согласовано. Но не бывает так согласовано. Война начинается наоборот на несогласование. возьми любую войну. А здесь абсолютно все. Нет, может, это информационный мир. Я допускаю, что, может быть, это первая война, которая начинается первоначально в информационном мире. Да? То есть, когда эти говорят, у него есть головка, которую он повесит на баллистические ракеты. Эти все кричат, Трамп, ты не, не шмальнешь. Трамп проведет рубаху, я шмальну. А да? Этот говорит, а мы стукнем по Гуаму. Там, и так далее. То есть, каждый выполняет ту роль, которая должна привести к войне, но практика показывает, что обычно к войне приводит то, когда каждый выполняет роль, которая отталкивает войну, а, все, а война случается. Ну так всегда было в истории человечества. А когда все тянут сюда, да, и сюда одеял, не знаю, как получится, потому что это слишком очевидно, слишком угрожающе, мы по пугуаму. У него есть бомба. Да, у него пистолет. У него пистолет. В толпе народу. Да. Очень интересно. Посмотрим. То есть предсказать трудно. У кого первые нервы сдадут. Рейтер заявил, что власти КНДР освободили от отбывавшего пожизненное заключение канадского пастора. Да. Представляешь. То есть, с одной стороны, они говорят, сейчас мы тут ломанем всех. А с другой стороны к ним приехала какая-то группа, попросили, говорят, слышите, отдайте, там нам этого пастора донати, «Да заберите его. Причем он по заключение получил за то, что там агитировал, там нельзя агитировать. Ну и отдали его. Так что какие-то видишь шаги непропорциональные, да? Промышленные индексы США обрушились на заявлениях Трампа по химияну. Тоже, видишь, интересно. Как-то будет ли война, если просто одно заявление уже обрушило индексы? А если будет война? А вообще рынок в США достаточно сильно перегреет? Вот, например, Бломберг сообщил об угрожающем... Долги по кредитам в США, долг этот составляет 1 триллион долларов превысил. То есть такую зловещую, как они пишут, отметку. Это гораздо хуже, чем было в восьмом году. Гораздо хуже. И, в общем-то, возможно, Америку ждет кризис. Возможно. Но я не думаю, что это как-то будет там страшно счет. Ну, чистая формальность, да. А вот в России будет пиздец. Кризис в Америке обычно отражается в России этим самым зверем с Командорских островов. Да? Так вот. Совет Федерации пишут, что обеспокоился выведением 109 миллиардов долларов из США, рвут там на себе рубаху, кричат, что надо национализировать Центробанк. Я напоминаю, что... Центробанк не является коммерческой организацией да, по поводу национализации. Его форма собственности не определена, но он абсолютно весь государственный. Да? То есть он, допустим, статья 103 Конституции Российской Федерации определяет, что государственная Дума. Назначает на должность и освобождает от должности председатель Центробанка Российской Федерации. То есть это функция Государственной Думы. Поэтому говорит, что Центробанк как-то особым образом надо национализировать для того, чтобы злые американы не устроили у нас кризис. Но это делается для того, чтобы выйти из-под обстрела, когда произойдет кризис, сказать, что он из-за того, что вот мы же говорили, что надо делать такие шаги, потому что кризис у нас здесь в России сотворили злые американы, которым перечисляли деньги на их облигации, они эти облигации заморозили и так далее, и так далее. Будет очень много всякой чуши, которая, в общем-то, Связано с единственной невозможностью Путина и его командой нормально руководить государством. То есть даже при всех их вот, так сказать, воровских делах, при всех этих воровских делах все равно бы хватало средств для того, чтобы Россия жила безбедно. Ну потому что избыток колоссальный, 42% всех мировых богатств есть сосредоточено и 2% населения. То есть переизбыток всего. И если бы было хоть какое-то управление нормальное, да, то все было бы нормально. Но видишь, они думают иначе. И вот ФБР провело обыск в доме экс-главы предвыборного штаба Трампа. Ну, искали, естественно, сведения, которые проливают свет на роль Российской Федерации на выборах. Не знаю, нашли, не нашли, но будет информация, наверное, позже. И Трампу вот пишут, что два раза в день доставляют папку с фотографиями, заголовками и вырезками. Там из Твиттера и отовсюду он значит смотрит, что там про него пишут, интересуется. Президент США Дональд Трамп признал факт серьезной проблемы злоупотребления опиоидами среди американцев. То да, представляешь, то есть, да, причем имеется в виду препараты опиумного мака, которые легальные. Ну, в Америке это, в общем-то, Исторически Еще когда героин был разрешен в Америке, у каждой хозяйки там на шкафу Стояла банка большая с таблетками, да, и она Давал эту таблетку от всего, там, от головы от жопы, как в том анекдоте. Помнишь, когда приходит к доктору и говорит: у меня болит голова и жопа. Доктор такую доставил большую таблетку а в коленку переламывает, говорит: это от головы, это от жопы. Смотри, не перепутай. Так вот, американские хозяйки приблизительно так и действовали. То есть давал там, таблетку. Вот Это был героин, в чистом виде, да. Вот, то есть, ну да, там принято лечиться опиатами, и вот Трамп вдруг решил, что это очень страшно. Ну, надо напомнить нашим, наверное, зрителям, что 20%, более 20% мировых опиатов, незаконных, я имею в виду, не медицинских, потребляет Россия. Более процентов. То есть, если говорить о героине, то это 8 тонн. 8 тонн это больше, чем Китай, Канада и США вместе взятые. Россия потребляет. Да? То есть, там, если их всех соединить, это 2 миллиарда человек получается. Ну, под 2 миллиарда человек. А здесь, даже если взять путинское счисление, да, это 147 миллионов. Представляешь? А мы потребляем столько же, сколько, сколько они, даже чуть побольше. Поэтому я могу сказать, что не та, не та проблема Трампа волнует, которая он считает, что это самая большая Трампа проблема. Как в том анекдоте: Эх, Мария Ивановна, мне ваши проблемы, да. Вот. И, Один из американских штатов легализует тяжелые наркотики. Да, Орегон легализует по. К тому же варианту, как это было сделано в Португалии в 2000 году. Я напоминаю, что в Португалии декриминализованный. Орегон не легализует. Это неправильно в статье написано. Он декриминализует тяжелые наркотики. Что это значит? То есть, что 10 ежедневных лошадиных доз ты можешь носить с собой. Ну в смысле, они у тебя могут быть 10 лошадиных досок вот, по максимуму, да, там наркоты, ну, ты можешь иметь, понимаешь, что если у тебя найдут, это а, не является уголовно казуемым деянием, но за это могут привлечь к административной ответственности, если там уж будет вот прям 10, да, там есть какой-то микро, там какой-то, ну там на день, на два, я не знаю, там все зависит от того, что они в законопроекте прописали, то тогда ты значит, вообще никакой ответственности не подвергаешься. Если, знаешь значит, вот десяток, ну значит, там какая-то административка за это идет. Там, понимаешь? Поэтому в Португалии в 2000, в 2000 году принят этот закон был. Почему приняли? Потому что куча народа помирала от СПИДа, рост был бешеный совершенно. И результат интересный, надо сказать. Я хотя против этого закона, если честно. То есть, я считаю, легализация должна быть полной, но э, через медицину. То есть, ну, человек является там, героином наркоманом. Ну, пусть ходит в шерель, у него там будут шереть никаких проблем. Да? То есть, таким образом будет сама, сама проблема распространения наркотиков снята. И это не снимает проблему распространения наркотиков но снимает массу других проблем. И вот я цифры приведу. В случае заболевания ВИЧ среди наркоманов в год в 2000 году был 1000, сейчас 56. Смерть от наркотиков была 80. Сейчас 16. Это не сейчас, это по 2012 году. Была в 2000. с 2012 сравнивается. А сейчас еще меньше. Уголовные дела, связанные с наркопреступлениями. В 2001-14 тысяч. В 2012-м 6 тысяч. То есть декриминализация дала реальные результаты. Я как криминолог могу сказать, что серьезные результаты дала. И для меня это удивительно, потому что когда они это дело принимали, и мы этим интересовались, мы думали, что результаты будут не такими впечатляющими, мы думали, что они просто остановят рост таким образом. Ну, а сама декриминализация как бы, вывела наркоманов из категории преступников, а это очень важно. То есть люди, которые не чувствуют себя криминализованными, они не чувствуют себя преступниками, они чувствуют себя больными и ведут себя соответствующим образом. Количество пытающихся излечиться значительно больше, чем в любой другой стране мира. Романтика пропадает уголовная. Ну не знаю насчет уголовной романтики, но декриминализация принесла... Свои плоды, я, честно говоря, сильно удивлен, потому что я говорю, я думал, менее значительные цифры будет. А я напоминаю еще раз, что Россия по всем опиумным делам, да, незаконным героиновым занимает первое место, и выкручиваться из этой ситуации придется нам с вами. Потому что Путин нас в эту ситуацию загнал, я напоминаю, что в пять раз увеличилось количество. Наркоманов с того времени, как Путин пришел к власти. Количество героина вообще, я не знаю, кратно увеличилось. Просто кратно. Там Не в 5, я не знаю во сколько. Ну Тогда давали цифры, около была цифра меньше 20 тонн. меньше, Гораздо меньше. Туда. Сейчас более 80. Уже была цифра, еще при Иванове при этом, уже 100 была цифра. 100 тонн. Героин, представляешь? Причем эту проблему стали курировать намного больше всевозможных ведомств с тех пор, как уровень был ниже, уровень повысился, ведомства стало больше. Логика очень очевидная. Кто это все курирует? И... Да, конечно, нет. Ну, раз у нас нет этих самых нарко значит этим нарко королем является государство. Это же элементарно. Да? Во всем мире есть наркобароны всякие, наркокороли. Их знают фамильных их сажают. Здесь таких нет. Как такое может быть? Такое бывает, не бывает. Такое. А британский программист Маркус Хэтчинс, который остановил распространение вируса в Анна край, перестанет перед судом США 4 августа 2017 года. Да, там странная ситуация. Я так понял, что он Создал программу Кронос для перехвата информации о банковских операциях, участвовал там в каких-то сообществах, и все считают, что он мог участвовать, ну как те хакеры, которые борются с другими хакерами, да, ну, как, так сказать, истребители, да, их назовем истребители, то есть что он просто таким образом пытался в этом сообществе хакеров себя легализовать. Да. Вот, и посмотрим, что будет, потому что пытаются... Ну, то есть, он очевидно помог с этим Ванна Край. То есть, очень здорово. то есть Последствия были, могли бы быть куда более худшими. А он нашел способ остановить этот вирус. И таким образом, причем простой достаточно способ нашел. И таким образом ну, сократил убытки. А теперь вот... Нужно понимать, что это военная специальность, да, будет в будущем такая, хакер, да, это одна из воинских специальностей. И когда ну, военные там применяют какое-то насилие или что-то делают, ну, то, что кажется гражданским людям абсолютно там неприемлемым, страшным, то нужно понимать, что это специфика работы. Здесь тоже специфика работы у хакера такая, что он не может не нарушать тех законов, которые написаны в мире лишенном. И те принципы законодательства, которые созданы в мире не информационном, а там, я не знаю, еще с римских времен, да, то есть его пытаются судить по закону 12 таблиц римскому, да, или там по закону Хамурапи пытаются судить вот этого Хатчинса, Но это же смешно, да, это я как юрист могу сказать, да, есть некие незыблемые принципы, но не все. Кстати, Венесуэлы легли из-за хакеров-революционеров. Да, видишь, вот здесь тоже боевые хакеры, боевые роботы. Так что военная специальность хакера это уже как бы сложившаяся. Она сама по себе, если кто-то хочет победить в любой войне или в революции, нужны хакеры. И вот Кракеры положили государственные все и не только государственные сайты Венесуэль. Кибератаки в понедельник были массовые. Так что это ответ Мадура. А вот представители 12 стран соседей Венесуэлы призвали оказывать финансовое давление на Мадуро. А Колумбия заявила, что... Разорвет отношения с Венесуэлой В общем все нормально Если еще говорить о том Что заявляют Соединенные Штаты И о тех заявлениях Которые связаны с наркотиками да? то Сейчас появилось Очень много информации И конкретные заявления Что Венесуэла поставляет наркотики В частности в России да? Какая? Но если Мадуро Будет ждать судьба на Рьеге, но ну, это никого не удивит. Никого не удивит. Так что посмотрим, какие будут дальнейшие действия. Но это, в общем-то, для Мадура край. Он, он, если, допустим, здесь он каким-то чудом держался. Я, правда, не представляю, каким чудом, потому что народ очень активен, то есть еще при таком. В сообществе вокруг, но ну, наверное, не удержится. Китайцы представили дешевый электромобиль по цене гранта. Ну какие молодцы. Видишь, пять тысяч триста двадцать шесть долларов. Да, он ездит выше 100 километров в час. И, в общем-то, Илон Маск должен крокодилиями-слезами заплакать, да? Ну, то есть, он обещал третью модель к концу года. Я теперь понимаю, почему он обещал третью модель к концу года. Он-то эту информацию знает про китайцев, про то, что они уже там сделали лягушонку в коробчонке. И недорого. И, конечно, сколько он обещает? 20 тысяч долларов за машину? 30 даже. 30, да. Ну, блин, 5326 это, конечно, не 30, мягко говоря. Поэтому нужно делать какие-то еще более стремительные шаги. Младцы китайцы, что можно сказать? Новая Зеландия взорвалась ракета. Да хватит -то о наркотиках, пишет. Ну а что же, если это важная такая тема, и, и темы новостей с этим связаны, как мы можем не говорить об этом? В Новой Зеландии взорвалась ракета, не долетев до орбиты. Странное совпадение. В Японии взорвалась, не долетев до орбиты. В Новой Зеландии взорвалась. Но они говорят, что будут... Вот тут мне сообщили, что в Саратове на пересечении Чапаева и Белоглинской горит здание УФМС. Управление федеральной миграционной службы. Да, значит, ракета не долетела, поднялась на высоту 224 километра. Ну, нормальная высота, в общем-то, большая. Там уже после 96 километров там уже невесомость. Так что, Ну что можно сказать? Если это совпадение, гибель японской ракеты и новозеландской, то ну, тогда все нормально, ну да. Но если будут другие ракеты также взрываться, то это будет очень странно. Большое очень количество ракет сейчас вот не долетает. Причем сделанных по новым технологиям, ну то есть возможно какие-то недоработки. Но я думаю, что они, я даже уверен, что они доработают и другие ракеты у них долетят, лишь бы это не были какие-то происки, да определенных товарищей, которые никак не могут ничего решить свои проблемы. Да, увидят, что все. Космос у них уходит. Так, какой был хороший кусок. Они туда забрасывали на халяву теми ракетами, которые сделали в Советском Союзе. С теми со всеми двигателями. Все, ничего не стоило. То есть это все построил Советский Союз. Они только брали деньги и эти ракеты туда запуливали, выводили спутники на орбиту. Так им хорошо жилось. Денежки зарабатывали бешеные, ничего не делая. Вообще ничего. Ну и тут появились новые технологии. Поэтому, конечно, они, я думаю, сейчас ядом там брызжут. Польша не будет покупать электроэнергию с Бел АС. Да. Ну, причем удивило меня то, что... Польского посла вызвали в белорусский МИД и там что-то ему наговорили. Чуть ли не ноту вручили. Вот В случае, если провоцированные в СМИ слова господина министра полностью соответствуют сказанное лицо, явно политизация рутинного вопроса строительства белорусской АЭС через демонстрацию отдельными странами так называемой европейской солидарности под давлением литовской стороны вот так сказано Витиевато зачем посла вызвали я не пойму но это право Польши покупать или не покупать электроэнергию да? кроме всего прочего конечно Польша и Литва страны Евросоюза Кроме всего, поляки тоже не дураки, находятся не в Антарктиде. Если а, белорусская АЭС находится прямо на границе с Литвой, то все равно это очень недалеко от, от границы с Польшей. Это самой Польши, и опыт Чернобыля показывает, что это не расстояние нифига. Поэтому, конечно, поляки тоже не хотят быть участниками всего этого геморроя, так называемого, потому что, ну, ты что-то хотел сказать? Я еще пришла не совсем проверенная информация, но она как раз близка к той теме, которую мы сейчас обсуждаем. Вот написали, что в обломках самолета, где погиб бывший президент Польши Кочинских, обнаруж... были обнаружены следы взрывчатки. Не, не взрывчатки, нет ни в коем случае, следы взрыва. Но это... информация очень старая, это просто сейчас они ее подтвердили. Там так называемый ну, трамбарический эффект, так скажем. То есть, могло произойти это от чего угодно, то есть, крыло могло ударить по дереву, расплескаться керосин, превратившись там в дисперсию, а потом это все, ну, как в объемном взрыве. То есть, термобарический эффект. И поэтому следы этого взрыва обнаружили, но не следы взрывчатки. Следов взрывчатки никто не нашел. В этом вся соль, понимаешь? Поэтому, ну, надо... Я посмотрю, что там, я потому что не читал ту, ту информацию, которую тебе дали. Но я слежу очень внимательно за всеми исследованиями, которые проводятся в Польше и на польском языке, смотрю их. Поэтому мне, мне самому интересно, да, пока следов взрывчатки. Не если ты что, нашли следы взрывчатки? Там такой крик был бы сейчас. Мы бы услышали. Это, это была бы информация с первой страницы, как в том анекдоте про. Тот некролог, да, который на первой странице. Беларуси власти решили вложить в отечественные машины строения 7 миллиардов рублей. Безумцы. Это вообще просто. То есть, они хотят 3,5 миллиарда взять государственных средств и привлечь еще. Ну, с банками, я так понимаю, договорились. Бизнес-планы у них для того, чтобы, значит... Вложить в, машин... в машиностроение. Что такое машиностроение? Наши вот зрители знают, что такое машиностроение. Многие молодые люди ведь не знают. Они думают, что машиностроение это когда автомобили строят. На самом деле нет. Машиностроение это когда изготавливают средства производства. То есть делают станки. Какие-то, там я не знаю, машины для, для, для изготовления машин. Да, вот. это, это классика машиностроения. То, есть, то что, в общем-то, отличает цивилизованного человека от человека не цивилизованного. То есть, это изготовление каких-то средств производства для изготовления средств производства. То, что сделала как Маркс считает, из обезьяны человека Никогда она там взяла палку и банан сбила Никогда она взяла камень и изготовила там что-то а Когда она приспособила какое-то орудие для изготовления других орудий Вот главная идея Для этого нужна человеку рука, ну и репа еще там голова, извиняюсь за выражение Так что машиностроение изготавливает средства производства Белоруссия вкладывает в машиностроение 7 миллиардов. и что это будут за машины? Это будет шлакотвал. Ну, в современном мире, когда роботехника, когда машиностроение роботизировано, уже, я не знаю, на сколько процентов в этот момент вломится и там против там, денег определенных капиталистов, да, и против мозгов определенных капиталистов влазить в машину в стране, безумие совершенно, понимаешь, просто. Это можно там с кем-то договориться в долях. кто-то там, там есть какой-то в этой области Илон Маск, да, делает он там станки какие-то, роботов каких-то, невероятные, да, ну, которые потом в свою очередь изготавливают какие-то очень нужные нам предметы, да. Ну, говорит, ну, давай там Мы денег дадим, вот у нас территории Вот у нас работники, которых ты там обучишь Хотя их много не надо Да, там, ну, да-да-да А когда это Собираются делать машины, там, чуть ли не По советскому образцу, говорят, вот у нас Там парк устарел Машиностроительный Там, давайте, мы его там Будем обновлять для того, чтобы Делать машины Ну, да, вы купите у каких-то там Илонов, Масков Машины новые Поставить их А что вы из них Этими машинами будете делать Машины старые или вы будете таких же делать ну Понимаешь Это удивительно Лукашенко, ну, я видел, я же был в и видел подготовку к этому параду, когда везли все, что хочешь, там, холодильники, там, я не знаю, по, эти, Странные. да, нет, машины эти, как их, Странные. нет, какие стиральные, господи, ну, которые подметают какие-то там помойные машины, все это ехало вместе с танками, я понимаю, что... Страна маленькая, очень хочется там что-то ему продемонстрировать, но не надо этого демонстрировать. То есть можно, можно за те же самые деньги получить гораздо больший эффект. Если там какие-то ребята из Apple а придержали 263 миллиарда и никуда их не тратят, потому что не видят, куда их истратить то вот в этих условиях надо 7 миллиардов вкладывать. Это безумство совершенно. А он вот ну, еще обещает продолжить программу. Нет, я, я могу совет дать белорусам. Меня спрашивают, совет белорусам какой? Э, информационные технологии. В Беларуси, как это ни странно, очень много очень крутых программистов, очень много людей, которые прекрасно э, ориентируются в современном мире. И да ситуация, которая сложилась, она очень благоприятна. И если бы там не 7 миллиардов, а какие-то небольшие деньги вложены были в информационные технологии, то результат был бы колоссальный, я думаю. Медведев обещает продолжить программу поддержки экспорта. Пишут унитазы, да, там унитазы возили тоже. Да, вот видишь, Поддержка экспорта автомобилей из России, ну это что такое? Это распил такой очередной, то есть будут куда-то отправлять газы, да, а потом делить бабки. Ну как, то есть их будут продавать по смешной цене, компенсировать те пошлины, которые в тех странах есть, да? Ну, то есть, вообще занижать цену, какие-то брать деньги из бюджета, потому что это программа поддержки экспорта. Вот нафига его поддерживать, если он приносит убытки. Вот УАЗик, вот фотографии у нас, жаль, нет. уаз 452 -й. Он какого года? 65-го, да, он на год меня постарше. Вот он сейчас абсолютно идентичен, внешне идентичен. У него даже фары такие же. Вот ничья машина не поменялась. 65-го года, больше 50 лет машине. Я согласен, что она уникальная, что это офигенная машина. Мне очень нравится. Мне нравится у вас 452 И, ну, я не думаю, что всем нравится ездить с перегазовкой, с двойным выжимом. Понимаешь, ну, блин, ну, честно, вот из наших зрителей, кто-нибудь знает, что такое переговозковка и двойной выжим, ну, кроме профессиональных водителей, которые работают на амуазиках, на газиках и так далее. Да, там. А, я про вас 452, ну, ГАЗа газы там то же самое. Собственно, это же не только про газ, говорится, это говорится, поддержать экспорт автомобилей, то есть это и у вас, он имеет в виду поддержать. Вот 452. -й. УАЗ. Ну, это жесть, конечно, какая-то. 65-го года машина. Хотя, честно говоря, вот, когда мы победим в революции, все сделаем, и я стану совсем стареньким, не обязательно буду иметь 452-й УАЗик, чтобы куда-то ездить там по этим самым, ну, по грибы там, по ягодам, по лесам в каких-то местах, где нет дорог и поменьше народ, очень он мне нравится, я прям обожаю эту машину, особенно по снегу лазить там по всякой грязи. Ну, англичан хотел добавить, есть Land Rover Defender. Который... Не помойный, а уборочный. Я имел в виду мусорные машины. Слово забыл, но бывает мусор помойный. Да. Дефендер есть у англичан, которые они не изменили дизайн даже на обчинку с тех времен, тоже когда, наверное, он выпускался, когда и Уазик у нас начинался выпускать. Но помимо него есть же Рейндж Ровер шикарный. Не, ну да, я об этом и говорю. Все конечно, Чай спрашивает, Вячеслав, после ввода санкций американцы могут оставить деньги наших правителей себе. И после революции деньги будет невозможно вернуть? Да, ну прекратите. Если те деньги, которые заморозили в швейцарских банках, после снятия санкций, в 80-м году заморозили, после снятия санкций, вот Иран их получил. Так что все нормально. И, и как только санкции снимут, так и получим. Я не думаю, что они долго будут с этими санкциями. Нужно же будет... Принять какие-то решения, подписать там какие-то документы, я думаю, очень быстро все сделаем. Да, Медведев, да. Медведев поручил Дворковичу разработать инфраструктуру беспилотного транспорта. беспилотного транспорта еще нет, а он разрабатывает инфраструктуру такую. Вот, ну, они тут вот про электротранспорт, про какой-то беспилотный несут такую пургу. Потому что ну, я говорю, что надо придумывать им как там, как-то бюджет пилить. Оправдать свое присутствие. Да, да, выбором, да, они такие, такие, до да, вперед, такие смотрят. Россия планирует к концу 2019 -го года отменить льготные а, ставки пошлин на временный ввоз иностранных самолетов. То есть, по их мнению, в 2019 году кругом уже будет сухой Суперджет, там МС-21. Хотя к 2019 году этих МС-21 планируют штук 5. Там, если отменят льготные ставки пошлин, то летать будет не на чем. Но я думаю, что мы быстрее все гораздо сделаем. Поэтому все эти смешные законы и указы и постановления не могут засунуть в одно место себе. А вот... Слава, сегодня вы мне нравитесь, Татьяна Семенова. Хорошо, что я сегодня нравлюсь. Путин удивился жалобам петербуржцев во время прямой линии. И передал их губернатору. Да. Как помнишь... У Маяковского стихотворения Сифилис про, про доктора там он удивлялся, что нос с дырой, лес в ухо, лез в глаз. Помнишь, там вот, вот так и Путин. Очень сильно удивился, думает: что чушь такое? Вот он сказал: есть традиционные для Питера вопросы. Я сейчас не буду о них говорить. Вы посмотрите, здесь. На некоторые я обратил особое внимание, не знал, что для Петербурга, во всяком случае для петербуржцев, есть такая проблема, как уплотнительная застройка. Интересно, что же тогда Путин знал? Мне кажется, он вообще ничего не знает. Но вот он узнал, что есть проблемы в Питере, представляешь, и передал и губернатору. Вот он теперь такой способ выбора, набирает жалобы, он такой, почтальон Печкин, хренов, блядь. Такой набирает, ему присылают жалобы, он едет куда-то в регион. Ну-ка, соберите мне жалобы к такому-то губернатору. Ладно, раз собрали, привозят. Дает. Вова, если бы тебе дали все жалобы, которые там по Питеру, то ты бы в них утонул. Там Весь Кремль твой утонул. По одному Питеру. Я же не говорю про Бурятию. А еще Путин спросил, у Полтавченко готов город к юбилею Сорчака? Такой. Великий юбилей Петербурга, юбилей Собчака. Памятник должен быть в Питере такой, я не знаю, 30-метровая статуя Собчака. Я думаю, Путин должен уже этого Церетели на это дело подбить. тот он Христа не знает куда там 80-метрового деть, вот можно его немножко так... Переодеть эту Христа, голову снять, ну как, как обычно Церетели делал с Колумба снял, поставил в голову Петра и все нормально. Так же и здесь вот взять Христа, поставить в голову э, Собчака, и все, вот вам памятник Собчаку, нормально, классно, хорошие мысли. Это экспромт, это прямо сейчас пришло в голову, так что Путин там подскажите, что Церетели ждет со своим там, нормально. Глава Приморья попросил Путина о помощи для подтопленного региона после вот печальных событий. Да, для них вообще, для этих глав, кому война, кому мать родна, они денег под это дело столько отмывают, безумное количество. То есть и оттуда им помогают, и отсюда там какие-то сборы они осуществляют и все. Очень, очень это им нравится. Так что... Кому Не было бы счастья, да несчастье помогло, так как это называется. Да. Кому война, кому мать родна. А вот Сбербанк и Яндекс решили создать совместный предприятие за 60 миллиардов рублей. Я говорю, услышал греф про информационный мир. услышал про, ну, Он самый умный из них, самый пробивной. Думает, дай-ка я сейчас с банками все будет хуже и хуже, а дай-ка я куда-нибудь влезу. А куда? Ну вот куда они могут влезть? Вот Яндекс и Сбербанк. Яндексу на самом деле, если в информационном мире продвигаться, деньги не нужны. Куда там 60 миллиардов можно потратить в информационном мире? На железо, на сервера? Куда 60 миллиардов рублей? Ну только распилить, да? А что придумали совместно? Ну потому что барыги. Думали наверняка барыги. Придумали Алибабу сделать. Понимаешь, ну естественно, а что же они могут еще придумать, что Яндекс Яндекс.Маркет. Да, вот он будет этот Яндекс Яндекс.Маркет заниматься, значит, торговлей там через интернет, че обоссаться. Они вводят какие-то бешеные налоги и хотят торговлю через интернет, а только черные будет. Очень, очень весело. Хотя, может быть, я думаю, что, может быть, это будет какая-то. Ну, так скажем, их задумка. То есть, они там какие-то льготы введут налоговые, временно, а для всех остальных этих льгот не будет. Ну и так далее. То есть, что-нибудь хитрое они захотят такое изобразить. Да. Пишут, и обижу. вот, а чё? Пишут чай, не обижайте, Дворковича. Он обидчивый, не будет вас фоловить в твиттере. Очень хорошо. Пусть обижается. Очень хорошо, что. Да, вот я Должен. могу сказать, что. Ну, представляешь, вот Барыги, которые а, там, в Сбербанке, да, и Яндекс. Ну, я не, я не знаю, как они будут, как, о, о чем они думают, да. ну, у них, главная, идея. Она контрпродуктивна с точки зрения информационного мира. У них идея извлечения прибыли. А в информационном мире э, главная цель любого информационного ресурса это захват информационного пространства, а не извлечение прибыли. Понимаешь, каким образом, э, э, так скажем, появляются средства. Растут акции в цене. Это, это не прибыль, которая скупи-продай получается, а растут в цене акции этого предприятия, то есть это виртуальные деньги, да? они барыги, они понимают все буквально, то есть, они хотят вот куда-то 60 миллиардов вложить, хлопнуть этих денег, а потом влезть в то информационное пространство, которое занято уже там всякими алибабами, да, чуть-чуть там раздвинуться в рамках России и получить там какой-то свой сегмент, понимаешь? То есть не сделать что-то новое, свое, передовое, а воткнуться, а и откусить уже от куска, который у кого-то, такой, значит, как крысы, схватил там все, побежал. Госуслугам станет возможным через сеть Одноклассники в сентябре. Да, представляешь, то есть, ну абсолютно, так скажем, я кто-то сказал, и Одноклассники интегрировались в государственную систему. я говорю, они не интегрировались, они так сказать мимикрировали, вернее, наверное, они мимикрировали, когда были не Негосударственным, то есть показывали, что мы негосударственные, а теперь вот, ну как хамелеон, да, был такого цвета, раз теперь цвет изменил и все совершенно ясно, то есть, э, то есть однокла... э, в одноклассниках будут госуслуги, есть, там, э, и я думаю, там ср сразу можно туда и какие-то сайты судов, там какие-то еще вещи, которые там сейчас практикует государство. Так что, посмотрим. Вот коллекторам передали долги за ЖКУ на 20 миллиардов рублей. Всего граждане должны 645 миллиардов рублей. Можете себе представить. То есть, это больше 10 миллиардов долларов люди должны. Коллекторам теперь передают. Эти деньги. И вот Центробанк поставил лишение э, фи, финучреждений лицензии на поток. Интересно, почему эти долги не передают коллекторам? Передавали бы этих банкиров коллекторам. Да? Странно. То есть хотели запрещать коллекторов, а теперь, оказывается, они будут э, за жилищно-коммунальные услуги деньги вышибать. И вот пишет, что Россия на грани обвала банковской системы, это совершенно очевидно, что у Роснефти заканчивается валюта для поддержки рубля, и правительство предоставило Роснефти право пользования иргинским месторождением, то есть такие воды. А в Госдуме предложили избавиться избавиться от алкоголя из Европейского союза и США. То есть заявили о том же, это тоже сельхозпродукция. Давайте только свой алкоголь. Ну, то есть там все эти медведевские похожие дела, про которые говорил Навальный, связанные с винирком, да, они срабатывают. То есть там какие-то краснодарские вина, там Саша Вор со всеми делами, ротенберговские спирты, водка. Все это очень важно. То есть они хотят перекрыть. Ну, правильно. Я думаю, что это делает пятая колонна. Это закрытие винных складов перед революцией февральского года. О, перед февральской революцией 17 -го года. Да, очень хорошо. То есть, представляешь, если они принимают сейчас ускоренным темпом и санкции накладывают на вино, там э, водку, коньяки и все такое прочее, то все. Сухой закон. Потому что ну, в России еще будут там ротенбергерская водка, водка, водка, ну и вино какое-нибудь, краснодарское, ужасное какое-нибудь, да. да. Вы не пейте вино южное, никому оно не нужно, да, вы пейте только пил пенный, пив, рожь будет большая. Вот. У нас да, да, так уже живет по сценарию того анекдота, когда в магазине спросили, а чем же, когда мужик покупает, что же, чем закусывать будете? Чё? Что кушать будете? Так вот, мы ее родной будем да, кушать, Родимую, я... родимую, родимую, да. Вот, и предложили -то не только запретить алкоголь, но еще и косметику зарубежную предложили. Французскую, соответственно, и американскую, и всякую разную косметику запретят. Вот, молодцы какие. Ну, продукты, косметику, алкоголь. Так что, девчонки, держитесь. Не держитесь, не держитесь не. да. <смех> ну, теперь все ждите. Все девчонки да. пойдут пройдя. Да, да, да. <смех> так сидели, ждали, как мужики. Нет, да, ну да, сейчас да. спекуляции тогда будут. А вот интересно, сейчас вот это мы прочитаем и закончим. В целом, 35% россиян заявили о положительном эффекте американских санкций. Очень положительный эффект. И я подумал, что-то знакомая цифра мне 35%. Такая вот из книги «Дураков». И стал, я погуглил, и знаешь, что я нашел? Я вам сейчас прочитаю, что я нашел. Вот 17 марта 2017 года 35% россиян считают, что санкции улучшили ситуацию в стране. Ну, то есть все санкции, не только американские. И вот все, все одни и те же эти 35%. Я посмотрел, что же еще? Где же еще эти 35% россиян? Послушайте. 35% россиян, это разных времен, это с 2012 года. 35% россиян считают, что наказание для участниц группы Пуси Райт является адекватным. 35% россиян считают, что детские книги не нужны. 35% россиян считают, что к детским суицидам приводит употребление алкоголя и наркотиков. 35% россиян выступают за визовый режим с Украины. 35% россиян считают, что отношения России с Грузией враждебны. 35% россиян считают, что Россия должна силой подчинить себя бывшей республике СССР. 35% россиян считают себя здоровыми. 35% россиян считают себя бедняками. И 35% россиян считают, что солнце... Вращается вокруг Земли. Что можно сказать? Ебнутые. Как процитировать Лаврова, да? Можно? Вот это очень важный процент такой. 35. Очень важный процент. Да... В чате вопрос... Давай, да, будем отвечать уже, чтобы не затягивать. Сейчас и по донату пробежимся, и по вопросам, которые в чате. Виктор вот беспокоит вопрос алиментов. Говорит, Вячеслав, ничего не увидел в проекте программы 5-11 прощения алиментов. Ну так надо внести туда. Значит, мы говорим об этом? Значит, надо внести, внесем. Ты тогда пометь. Я думал, что вынесли, раз мы говорим об этом. и проголосовали даже. Так что надо отдельно поставить на голосование. И все будет нормально. Так. Ага. Давай тогда по, это, по донату. У тебя есть? Mm -hmm. И что ты? Иван Вакуев, Вячеслав, не думали создать российское правительство в изгнании? Да, думали, но это уже э, давно тема была, кстати, интересно, еще раз можно ее обсудить. Давайте завтра, может быть, проголосуем, надо это делать. Да, я думаю, что это очень хорошо. Александр, 17. Вячеслав, что если разместить на сайте Пару? Поиску работы, объявление зарплаты, которая будет после 5.11.17 для врачей, полиции, военных учителей и ссылка на программу по пунктам в вашем видео прочтении. Очень хорошо. Очень хорошо. То есть, можно уже этим заниматься, можно это делать повсеместно. Это здорово. И вообще, вот Надежда Белова предложила на всех сайтах. В ставить чатах, путь, да, оставить да, и... да, 5, 11, 17 и, в общем-то, привлекать внимание людей. Слава завтра завтра Удальцов пресс-конференцию делает. Как думаешь, каков его основной тезис будет? Посмотрим, я не знаю, я у Дальцова лично не знаю и прогнозировать тут мне достаточно сложно, что что он, Но что он, в, в, в, выйдя, воздерживался от каких-то серьезных комментариев, это, это было совершенно очевидно. Хотя вбросы о том, о чем он говорить будет, уже были. Да, то есть такие вбросы были. Я думаю, что он просто зондировал и пытался связаться с кем-то. Мне так кажется. Посмотрим, о чем он будет говорить. Павел Зеленоградов. Кот и <laughs> Да, спасибо. А Кирилл Зеленоградов. За террористическую организацию. <laughs> спасибо. Вот наш... Евгений. Зимовцев. Зимовцу. Да, кстати, надо тогда связаться. И... Кто там? Адвокаты Зимовца занимаются. Надо связаться, чтобы наверное, для у него сборы какие-то наладить. Потому что ну человек, конечно, чтобы не остался брошенным. Так что ты пометь, пожалуйста. Клинтон из Саратова. Привет из Саратова. Извините, поиздержалась совсем с вашими-то пенсиями. <с Давно <с готова. Спасибо. Тот же Евгений присылает помощь Демушкину. Спасибо. И Евгений присылает помощь политикову. Спасибо, Жень. Мальцев, помоги. Шеф умер в 2004-м, я двойник первого лица, нас всего трое. Удмурт, Говорун и Парадный. Вы заложники, всем рулит озеро. И черные шляпы, признанием, мгновенная ликвидация. Чипы в сердце. Как нам быть, СОС? Да, интересное заявление. Вот представляешь, если такой не просто шутка, а реальный такой чувак написал. Вот это путь. весело. Подумаем. Уралец. Если Урал проведет референдум по созданию Уральской Республики с введением республиканской денежной единицы «Уральский франк», ваша власть будет против или нет? Мы давно готовы к отделению от России. О, как. Я думаю, что это есть тенденция, которая не очень серьезная, давайте говорить откровенно. Если вы соберете подписи, и проведете такой референдум, да ради бога. но ну, я, честно говоря, убежден, что навряд ли что-то получится. Вообще без проблем. Дронов, Зеленоград, по усмотрению. Спасибо. Да, спасибо. Даги. Мальцев Вячеславов, пообещайте после революции, если удастся взять власть, вы построите хотя бы по одному приюту для животных в каждом городе. Сто процентов. Это очень важный вопрос, связанный с животинками. И, конечно, безусловно, мы примем соответствующий законодательный акт, связанный с с охраной животных, да? и посмотрим насчет по одному приюту. Это уж точно. Я думаю, что будет не один приют, потому что нормальное состояние животных это и безопасность людей, в том числе. Сажу Че, Дядя Слава, можно узнать хотя бы приблизительно приблизительно, чему будет равен один рифкоин после революции? Ну, да. по пока мы это обсуждали э, это от многих условий зависит да? ну, я думаю что э, нужно какой-то выработать так мы и не выработали какой-то общий э, критерий да то есть чему будет равен чтобы было не меньше давайте Подумаем еще, предложения мы собрали, уже вот у нас штук 12, наверное, таких нормальных предложений есть, но они противоречивы, одно противоречит другому, да, то есть там есть разные тенденции, давайте об этом еще поговорим, я думаю, до конца августа что-то примем, какое-то решение все совместно. Серега, город Борт. Спасибо. Владимир саратов синтез. Вячеслав, здоровье, поздравь моего сына Максима с днем рождения. И... В чехи висит большой плакат 5 11 всего хорошего спасибо володь привет Чихе. поздравляю максима с днем рождения от всей души здоровья счастья на победу донат прочитанный в понедельник на почту зачислен не был просьба проверить и зачислить зачисли. гальперину евгений спасибо жень евгений слав здоровья удачи вам спасибо Андрей из Москвы, 53 года. На революцию рыбака к ответу. Рыбака. Хорошие, хорошее название стал рыбак. да? Локи из Балашихи. Хастала Виктория Семпьер. При как до победы. Сегодня победили мелких чиновников. Конченных мразей. В пятом 11 уже готовы. Победим всех мразей. 100% победим. Руа, не мешайте... Отрядом новой русской освободительной армии. Вешать врагов Россию. Вы понимаете сами, что если начнется, то это будет. И то, что будет происходить, вы сами знаете. Спасибо. Ну, что будет, то будет. Я думаю, что на местах люди очень четко разберутся. Ну, посмотрим. Мы вчера об этом говорили, что у нас у всех разные подходы, но к чему мы все стремимся, совершенно однозначно к тому, чтобы действовала Конституция до того момента, как народ проголосует, чтобы ее изменить, действовала действующая Конституция, да, и какие-то принципы гуманистические, которые на этой Конституции основаны. То есть те законы, которые противоречат Конституции, они, конечно, действовать не должны и будут отменены. Но они как бы не предполагают развешивание на фонарях, хотя я прекрасно понимаю, что в лучших чувствах людей можно и не остановить. Да? Байкер, что у вас только плохие новости? Вот мне под телевизором сказали, что в Питере средняя зарплата 52 тысячи рублей. Правда, мне только 35 тысяч. Наверное, нужно третью работу искать. Да, Байкер могу сказать, у него хорошее чувство юмора, но я представляю, это еще 35 это хорошая для Питера зарплата. Мы недавно в гостях принимали человека, у которого зарплата 12 и он работает в муниципальном секторе. Андрей, на создание сайта по движению В. Мальцева на Нобелевскую премию. Да нет, Мальцева на Нобелевскую премию не надо. Вот Навального, кстати, я говорю, можно очень хорошо. Спасибо. Сергей Степанов, на ваше усмотрение. Спасибо. Юрий Новокузнецкий, на общее дело. Вячеслав, Вячеслав Вячеславович, как вступить в парк свободных людей? Да, мы сейчас как раз, я говорю, обсуждаем этот вопрос, чтобы никого не подставлять. Сейчас придумали, как это сделать. Володя нам помог, то есть свою коммуникационную систему придумали, то есть установив такую программу можно будет между собой общаться совершенно безопасно, потому что все серверы выведены за рубеж, так что мы сейчас как раз прорабатываем, чтобы дать все варианты открытые, закрытые и так далее. Пома, не Ганди, дед Чукарь, а давайте назовем колхоз именно Робин Драната Вы начитанный? Да просто не ядрить, твою мать, похоже. Вот за курком то этот колхоз так и называется. Робин Драната Спасибо большое, что вы нам пишете. Сейчас мы... Вот тут еще пару вопросов. Так. Да, да у нас еще тут есть сообщение по поводу... Давай. Субботы, 12 августа, что будет в Москве проходить очередная «Окупай, Манежка». Начнется она в 13 часов дня, в субботу. И закончится воскресенье в 3 часа дня, сказать, по, ну, по Москве, соответственно, на Манежной площади. Все это будет проходить, туда будут приходить люди. Все эти сутки там можно будет пообщаться, приходите, приносите еду. Питье, шахматы, ну в общем, старайтесь проводить время насыщенно, интересно и эффективно. Ну я так понимаю, что и во всех тех городах, где уже проходили окупай Манежки, их можно перечислять очень долго. И не будем, потому что все на сайте есть, все эти города тоже также будут проводить прогулки свободных людей в воскресенье. И где-то будет проходить Также, наверное, окупай Следите за новостями на сайте 5.11.2017.org Там будет информация В течение какого времени После 5.11 основная часть Больных детей, которым требуется дорогостоящая операция, получит медпомощь Иннокентий Смуктуновский Что, как говорит Иннокентий Кеша, что можно сказать По этому поводу Конечно, немедленно То есть, мы делаем медицину Приоритетом то есть это приоритет номер один. Там есть несколько приоритетных направлений. Медицина номер один. Поскольку мы э, отстали безнадежно, и весь мир сейчас очень нормально, стабильно развивается, но не делает гигантских скачков. И это как раз тот приоритет, где можно сделать гигантский скачок. Мы понимаем, что при отсутствии нормальной медицины, врачей и так далее, помочь больным детям очень сложно, поэтому помогут им деньги. То есть есть врачи за рубежом, тем кто может подождать, мы привезем врачей, тем кто не может ждать, мы отвезем их. Лечить за рубеж и все. То есть, достаточное количество стран, где нормально все налажено, останется только... Я думаю, что с новой Россией с удовольствием будут сотрудничать все. И Германия, и Австрия, и Израиль, и все, кто хотите. Поэтому там, где есть и Италия, там, где есть нормальная медицина, там помогут. А почему не помочь? Мы деньги заплатим. Напоминаю, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Это нас поднимает в рейтинге Ютуба. Да. да, и не забывайте, есть в описании под видео информация, куда можно, как можно написать всем нашим соратникам, всем тем, кто сейчас находит, является узниками совести. Для них очень важна ваша помощь. В первую очередь моральная поддержка. Так. Так. Медицина – это и военные технологии, безусловно. Мы это прекрасно понимаем. Это не только военные технологии, это вообще весь спектр будущих технологий. Это и информационные технологии, инженерные все системы. И, в общем-то, мы идем к тому... Вы же понимаете, мы уже не успеваем в информационном мире многие вопросы решить. Но мы же понимаем, что будущее, следующий этап – это улучшение человека. И, конечно, нам нужно сделать... Первыми шаги не только технические, но и юридические, чтобы это было возможно в России. Да, конечно, нас проклянут там всякие гундяевые, скажут, э -э -э, это вообще там елки-палки. Но если они там крестные ходы против интернета устраивают, то, конечно, скажут, что это прям там сатанисты какие-то. Но мы же понимаем, что человек слаб в этом теле и каким-то образом там... И перенося органы из одного человека в другого, ну это такой промежуточный этап, мы не излечим всех, по крайней мере, куда эти органы надо брать, да, а поэтому нужны, конечно, кибернетические технологии, и так как у нас очень больное население, я думаю, что мы способны первыми наладить такие, ну не первыми, они уже есть все, но, по крайней мере, я имею в виду, наладить отрасль. Это очень важно. И это как раз, я говорю, самые главные войны через короткий промежуток времени, это будут инвалиды. Потому что их можно будет улучшать, можно будет без многих делать там, хоть на четырех ногах, чтобы они бегали там, <laughs> невероятно быстро. Да, там. То есть, ну, нужна фактически в современном мире нужна только голова. Так вот, ну, мы подошли уже к этому скажем, краю, когда нужна глава профессора Доли. Дальше мы должны воспарить или разбиться. Да, я надеюсь, что мы воспарим. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.